Ну вот и подъехала любимая многими рубрика «Колов пистолет-пулемет мобайл». Давненько на ппшки я не делал топа, потому что ситуация из сезона в сезон в принципе не менялась и мусолить одно и то же мне не хотелось. Но сейчас многие по-любому удивятся, как я расставил ппшки и поэтому... Здарова, мужские мужчины! Сегодня выдохнем и отключим задротские таблицы с уроном. Я сразу вам буду подкидывать готовые сборки, с которыми мне было комфортно играть. Так, сейчас для того чувака, который не слушает, я повторю. Алё, родной, сборки я буду показывать те, с которыми мне было комфортно играть. Если у тебя есть лучше, так это ж за***ись. Я очень рад. В комментах свою сборку можешь оставить для других брата-братьев, и все будет классно. И давайте начнем наш топ с челленджа. Расслабьтесь, поставьте воду заряжаться рядом с вашим киноэкраном, через который льется поток энергии и информации. Сейчас послушайте свой внутренний голос и что он вам говорит. Поставь кулакич на префайере. Так, короче, господа, челлендж простой. Пишите свой топ 7 ппшечек, посмотрим, сколько совпадений у нас будет. Не знаю, совпадение это или нет, но прямо сейчас мне подсказал космос, что на киноканале мышк начался башню сносящий изичный конкурс на ппшечке. Отец там еще потенциал пушек на всю раскрывает и ставит всякие рекорды в королевской битве. Еще он тебе расскажет про секретные места и про лучшие пушки как для сетевой игры, так и для бат. Рояля. А вообще, господа, по-братобратски перейдите к дядьке напишите ему, что он красавчик. В ютубчике без поддержки стартовать очень сложно, В себе знаю. Ссылка в комментариях будет и заранее тебе за это спасибо. Вернемся к нашему невероятному топу пистолет-пулеметов. Топчик, если что, мой и он субъективный, так что парни с калькуляторами в башке выдохните. И седьмое место открывает МП-7. Вот это поворот! Изначально я не хотел ставить QXR ниже четвертого места, потому что он и сейчас себя очень хорошо показывает в войнушке. Но все-таки это не то, что было раньше. После нерфа он стал каким-то деревянным что ли, да и вообще на него мода уже, так сказать, прошла. Я бы сказал, mp 7 сейчас твердый четверышник и уж точно не метаган данного сезона. Он подойдет любителям поиграть на ближней средней дистанции. На ближних дистанциях его будут перестреливать пушки, которые у меня будут на призовых местах. Собственно, сборка на него самая дефолтная и ничем не примечательная. Многие про нее знают и применяют. Едем дальше. Гони! Гони! На шестое место я засунул многим под надоевший бизон. Многим он пришелся по душе из-за гигантской вместительности боезапаса. К тому же у него неплохой контроль. На киберспортив. На арене его часто юзают как раз таки из-за неплохих характеристик. Эта ППшка больше подойдет для режимов с захватом и удержанием. Да и, в принципе, с ней лучше играть от дефа на старте Бизон был очень сильным, а сейчас вроде бы все устаканилось, и он превратился в такого же хорошего четверышника, как и МПС. Бизон могу порекомендовать людям, у которых проблема со спреем и отдачей. Да и вообще, для начинающих игроков это топ валына с неплохим КПД на средней дистанции. Лично я считаю, что время этого гана потихоньку подходит к концу, и на его смену, как это и бывает каждый сезон, залетают другие пушки. Сборка, к слову, тоже самая дефолтная, про нее все знают, и даже собака твоего соседа. Пятое место. И на него я засунул поистине темную лошадку в мире пистолет-пулеметов Сикач. Да-да-да, господа, я не оговорился. Сикач, подавляющее большинство комьюнити проходит стороной. Кому-то не нравится его внешний вид, кому-то не нравится звук его стрельбы, да и вообще его никогда не было слышно и видно. Я, в принципе, тоже так считал до этого дня, пока плотно с ним не поиграл. У него очень приятная отдача и урон. Бизон на средней дистанции вы спокойно перестреляете. Да, у секача не такой высокий темп стрельбы, но, по сути, это компенсируется его стабильностью. Еще, кстати, добавлю, что многим не нравится его прицел. Но, как говорится, по вкусу вкусно. Но... Я настоятельно рекомендую попробовать секач в бою. Думаю, он вас так же приятно удивит, как и меня. Собственно, сборка на него выглядит вот так. И пока мы не перешли к четвертому месту, сразу же хотел обмолвиться насчет пушек, которые не попали в мой субъективный топ. Тут не будет когда-то лютовавшего ХГ-40, на прошлом чемпионате метаган, к слову. После фикса про него все успешно забыли. Уже три сезона в рейтинге никого с ним не вижу. Также здесь вы не найдете Чеком и АУК, хотя сами по себе пушки неплохие, но для себя я выделил все-таки ган получше. Я очень хотел включить в топ когда-то свой самый любимый пистолет-пулемет Кардит, но, к сожалению, его не так сильно апнули после затяжного нерфа и сейчас это просто неплохой ган. По моему мнению, на четверочку он не тянет, так что, увы. Старичок ПДВ тоже в топ не залетел, потому что, как я и говорил ранее, пушечки поинтереснее есть. И если бы я делал не топ-7 пистолет-пулеметов, а топ-8, то на восьмое место я закинул бы РУС-79У, потому что это нетленная классика данного класса и до сих пор с ним можно вытворять грязную грязюку. Но на топ-5 он, к сожалению, не тянет, хотя я тоже его очень сильно уважаю ну что сейчас некоторым из вас уже более-менее обрисовывается картина предстоящего топа но уверяю сюрпризы на этом не заканчиваются и на четвертое место я поставил MSMC. старый добрый узи сейчас очень хорошо себя ведет в рейтинге важно только понимать мужики что с его отдачей нужно уметь справляться я бы порекомендовал вам под него брать перк стойкость чтобы при перестрелках прицел не улетал в космос очень хороший для агрессивной игры, обязательно режьте дистанцию и сближайтесь с противником. Собственно сборка на него выглядит вот так и по сути тут еще можно покрутить, повертеть модули, но это уже делайте на свое усмотрение. По правде говоря, я хотел на четвертое место поставить сразу два гана, ибо к какому-то конкретному итогу я не мог прийти, но все-таки все таки на третье с половиной место я хотел бы поставить фараон. Или фарон. Давайте я буду называть фараоном, такое название по крайней мере поприкольней звучит. Я думаю многие застали те времена, когда этот крепыш разваливал людей с одного бурста. Потом естественно разработчики его силушку порезали, ибо негоже ППшки быть шутганом. И все его история на длительное время подутухла. Сейчас он не такой мощный как когда-то, но наяривает он он просто здрасте. Есть только такой же трабл с контролем отдачи, как у MSMC. Причем у Фараона больше выражена горизонтальная отдача. Это я вам говорю к тому, что перк стойка здесь не помешает. Не забывайте сокращать дистанцию, да и собственно сборочку ловите. Блин, вроде материал только начался, а мы уже подобрались к тройке финалистов. И специально для тебя, мужик, я подготовил очередной подгончик. Так как через чуть-чуть в кинотеатре будет 60 тысяч брата-братьев, специально к этому событию я заряжу конкурс на 10 боевых пропусков, ну или на сипишки кому как удобнее. Условия самые изичные: подписка, кулаки чьи комментарии мне нравятся. И вместо троеточия вставляю свою любимую пп-шку. Например, мне нравится бизон, или мне нравится чеком, короче в таком духе действуй. И самое важное, что я хотел бы добавить, результаты этого конкурса я скину в свой телеграм-канал, который есть в описании. К слову, там уже опубликованы результаты прошлого конкурса, если ты участвовал, то обязательно зайди и чекни. Короче мужики, такой вот вам небольшой подгончик от меня на юбилей канала. И у мышки тоже не забудьте движе движа поучаствовать, он уже вас заждался. И что-то мы отвлеклись. Третье место стрельбы от бедра в королевской битве MX-9. Его уже в первые дни после старта успели резануть. Шибку он получился сильным, но несмотря на это он продолжает оставаться бодрым ганом в игре. По правде говоря его вот только-только добавили и что с ним случится, покажет время. Но сейчас у него довольно-таки все нормально. Сборка с прошлого раза у меня не изменилась, поэтому ловить кто не видел. Ну что, Шерлок Холмс, методом исключения ты уже догадался, что на оставшихся местах томится. И второе место для меня лично было открытием, это mp 5 Чего-чего, но от этого пистолет-пулемета такой силушки я не ожидал. Вообще, mp 5 в прошлых сезонах была в тени своего родственника mp 7 По сути, и играли с морковкой столько поскольку. mp 5 вообще сам по себе нормальный аппарат. Не знаю, как и почему, вроде бы никаких почноутов с бафом этой пушки я не видел, но как же с ним приятно играется, вернее сказать, как приятно крошатся противники. С этим ганом можно и в атаку идти, и от деф поиграть на ближней средней дистанции. Сборка у меня по сути дефолтная, обязательно под себя все накрутите и если вы долгое время не играли с данным прибором, то сейчас пора это сделать. И вот, наконец-то, мы добрались до первого места моего топчика. Порой с этой пушкой многие играют некорректно, используя перка Кимба. И у меня, к слову, он даже до сих пор не открыт. Соло Феник, господа. Разработчики решили вдохнуть в него вторую жизнь. У меня даже складывается впечатление, что сейчас он мощнее, чем был когда-то на релизе. Хотя, может, мне просто кажется, напиши в комментариях. Феник уже пришел на смену к UXR, и в последнее время я начал замечать, что с mx 9 людей играет больше, чем с бизонами. Вот такой вот брата-брат -брат круговорот сансары. На феник выбери для себя подходящую ручку на контроль и в бой. Сборка, по сути, тоже дефолтная. До 15 метров этот пистолет-пулемет почти идеален. Умышленно не говорю идеален, так как важен игрок, у которого данный агрегат. Только, мужики, поберегите ваших матерей, про бы забудьте нахрен. Вообще, с каждой пушкой можно играть, если все нормально. Головой. Но есть особенные волынки, с которыми это делается все-таки попроще, без этого в игре никуда. Как-то так, брата-брат, свой топчик в комментариях оставляй, да и кулаки же сшибай, ну и в конкурсе участие принимай. Про телеграмчик не забывай, слушайте, я заговорил какими стихами. В общем, про телеграм не забывай, а то вдруг ты такой выиграешь, а результаты будут только там, ну и короче, ты понял, можешь пролететь, не узнать, поэтому делай very steady go. Легчайших тебе MVP-шек, Жму руку, с тобой был Агненский.